Несколько слов о самом турнире, вот отношение к нему, какие впечатления? Ну, прекрасная организация, все на высшем уровне, зал отличный, гостиница, трансфер, все отлично, все нравится, формат интересный. Я думаю, что надо побольше таких делать соревнований и внедрять ну, вот такие мероприятия больше в крупные старты. Чемпионат России, чемпионат Европы, чтобы побольше было шоу. Я думаю, что это поможет развитию борьбы, ее популяризации. Вот. Здесь и вольники присутствуют, и пляжники. Так общаетесь или сконцентрирован на себе? Да нет, ну когда соревнования, так поздоровались и все. А так, ну, настраиваешься, особенно не разговариваешь ни с кем. По схватке 3-3 по последнему действию. Тяжело пошла схватка? Ну да, первая схватка, как бы всегда тяжело. Хоть на сегодня а единственное будет вот ну ничего нормально мы с Артуром знаем друг другу хорошо вместе в сборной тренируемся поэтому ну нет легких схваток. Так. еще раз обращаю внимание вот тебя внизу в районе пояса стерто трико расскажи от чего ну это от работы в партере вот поэтому много работы в партере и на сборах и дома поэтому ну экипировку не выдерживает Такое. Что больше всего нравится? Партер или стойка? И, и чем именно? Ну, мне больше, конечно, стойка нравится, потому что более зрелищно, зрителям более понятно. Вот, партер, ну, не знаю. Партере тоже нужно делать действия и стоять. Ну, мне больше нравится в стойке бороться. Что для тебя ориентир, вот так вот, когда ты молодой был э из знаменитых борцов? Не знаю, мне никогда не было таких кумиров, поэтому... Ну да, были борцы, которые нравились, их борьба и стиль ведения поединка. А вот кто Наш это? <связь> Нравилось, как Алексей Мишин боролся. Тренинг, вот голодер. очень ярко мне понравился Олимпийский чемпион. Ну вот это, наверное, единственное, так больше никого не могу выделить. А чем именно выделить Лешу Мишину? Вот своей настойчивостью, давлением? Да-да, своим уперством, можно сказать так, своей такой борьбой напором. Очень нравилось он. Несмотря на то, что он боролся в весовой категории 84 килограмма, он бывало переходил на вес выше и там выиграл чемпионат России. Ну, очень нравилась мне борьба. У него даже в WhatsApp на батарке написано «Непобедимый». Ну да, да, конечно. На самом деле легенда. Столько лет в сборной на самых крупных стартах. Отличный спортсмен. Надеемся, он будет смотреть нашу трансляцию. А тебе успеха. Да, все, спасибо большое.